Я чё, виноват, что ли, блядь, что этот маркер, он видите, какой уебанский? Он, типа, он не он не просто как квадрат, он, типа, с, ну, типа, с таким... Я хуй знает, как это, блядь, называется. Наискосок он, блядь, короче, какой -то.